И всем привет, с вами я Максим Шарович, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт. Это третья часть по выживанию с донатом. Сезон второй. Правило Правила, правила этого, этого этой рубрики. Правила такие, что я тапуюсь на рандомную телепортацию или на телепортацию с игроками еще игрока. И его убиваю. Если там кто-то адресы, то я тогда оставляю вам, говорю координаты, и вы приходите и забираете. Сундук будет не запривачен. Ну так что, начинаем. Ну а я вернусь, когда найду игрока. Адресское включение он, у нас очень много, много игроков. Я боюсь как-то здесь летать. Но сейчас стало два игрока. Вот этого я могу убить, но я боюсь, что он топ-пэшен. он он меня. Может, там. я сейчас постреляю, чтобы они увидели. Может, это, ну, то, что, то, что я тут есть. Как будто... Не знаю, даже идти к ним или нет. Прям не знаю. Ай, блин, чуть-чуть к ним не перлетел. Ага. Но они не очень какие-то там топ. Ну ладно, я убью его. Да -да -да. <плес> ага, осталось только их как-то нибудь убить не похоже этот обманщики так что я могу их легко убить так я вижу здесь где второй вижу где он но... но я к нему не смогу поднять. Да-да-да-да, Ну ты гад. Я не пойду туда лучше. Да они меня просто скинут и все. Давай. Давай, выходи. Я прям хочу их убить, потому что мне нужен кил. А так-то если их я заберу, но мне нужен сам кил. Был. Так, навиталку прилетели. Осталось только как-нибудь к ним попасть. Пока я вот сюда зайду. У меня где-то в бэке вроде были. А, давай. Опа! Я сейчас их убиваю, хочу в если их не получить. Но я не могу никак к ним попасть, не могу. Я хочу к ним попасть, вот так вот. Вот так вот всё, я к ним попал. Но надо как-то... Надо как-то ещё их убить. Как-то. Ну как? Я как не учу к ним, не, к ним прибиться все-таки, потому что мне этот килл Адреса я забрал, только осталось вот эту чушь кубить и все, надо задать остальные адреса, все, можно выходить. Так, сейчас я попробую, все, я ушел Хонасом, все, можно выходить отсюда подальше. Вот надо, бросить сейчас Пену куда-нибудь, вот туда, все. Опа. Всё, полетел так надо сейчас положить лес домой чтобы я потом вам смог отдать эти леса позже на сундук лучше вот сюда вот я эти все леса потом вам отдам можно идти дальше но только осталось взять отсюда что-нибудь здесь ничего нету но можно взять, может, здесь что-то есть нет у них ничего не было я что возьму еще просто чтобы заполнен был суд все ты боюсь Попробую с ним попрощаться, но у меня нету таких денег. Сейчас, может, полетаю рядом, кто-нибудь есть. Не знаю даже. Добываю ресур... ресурсы под сглаз. Ты тут может быть обман просто ты дашь ему киноку и все он тебя убьет и все он заберет твою киноку или он реально тебя добудет но попросит мало денег а если ты ему не дашь то просто убьют с такими лучше не связываться ну а я вернусь когда найду игрока я нашел игрока сейчас хочу его убить где-то 57 блоков здесь. Или он находится внизу. Здесь какая-то есть дырочка, Не знаю, что это такое. Но тут нету прохода. Никуда, в никуда тут ведет это. Ника я не вижу. Пишет, что 8 блоков назад. Но его нигде прям нету. И 100 блоков назад опять пишет. Он, наверное, все-таки внизу, потому что столько блоков показывает, если только человек внизу находится. Но где он только находится, я это не знаю. Не могу его найти. А сейчас вообще никого нету. Он знает, что вышел или ушел. Наспал он. Нет, он здесь еще, но я не пойму, где он. Или внизу, или вверху, но вверху не могу, потому что вверху никакой постановки нету. Это вот непонятно. Здесь какой-то есть домик, но здесь никого уже нету. Здесь никого. Интересно, есть ангел? Не, нету. Ладно, дальше надо, надо летать. А здесь что? А здесь ничего, какой-то домик заплющенный. А это что за постановка такая огромная? А, там есть надорост какой-то. О, тут приход куда-то. Но это не туда ведет. Там есть надорост, а шаукинов нет уже. Я бы забрал его шалкер. Сейчас... Очень много игроков. Я, конечно, боюсь ты, такие места. Тут... Не. Я, я лучше не пойду, потому что там два алмазника. Они могут меня просто зажать и все. Просто меня убьют и все, Никаких ресов не будет. Я не смогу никого убить больше. И все, видео про выживание с донатом закончено. все. На такие вот кучки лучше не попадаться. Потому что они могут просто зажать и из-за заторопить. Или, например, забав от тебя. Чтобы ты прям от кристалла сдох. И все. Надо лучше... Если один калмазинг, то ладно, его еще победишь. А таких я не буду. Их, не их уже не победить. У них может быть... 10 кристаллов у каждого. А у меня ни одного. то что это очень опасно находиться здесь. Но я жду, когда я могу тыпнуться. А я вернусь, когда найду следующего игрока. И я опять нашел игрока. Он в 95 боках от меня где-то здесь вот 37 блоков он здесь, вот он я его вижу, все блин, он куда-то трепнулся мне надо его убить вот надо да, вот как-нибудь теперь кинуть вот ладно попробуем не получается а, например, прямо ним Попал к нему. он где-то здесь должен быть ну где он ушел а здесь у него какие-то есть шелки да прикольный домик но низкий а вот и где я не мог дойти домик очень большой здесь чудо разные броня, мечи, инструменты, нога. Я его подожду, чуть-чуть может подожду, когда он придет сюда, и включу записи и вам покажу, то что я его убил, килл защита. Нам надо сделать 10 киллов, и тогда видео закончится, или 11. Так, что я что нашел врага, сейчас я да, их да. двух врагов да. даже нашёл. Сейчас Его их буду убивать. Делать. Так, а, так, бежим к ним. Так, убиваем первого, так, убиваем второго. Так, и все, мы их убили. Кирг засчитался, значит все, Значит, погнали дальше. Дальше умер. Я их хочу еще раз убить для клана уже, чтобы зачитался кил. Так. Ага. Угу. Мы их убили, вс. Погнали дальше за другими. А вот и еще раз одни. Я не знаю, что с ними делать, но я их пока буду делать не ними. Ну а дальше посмотрим. Я им типа дала лесы, но они забрали, и я сейчас их хочу убить. А потом пойдем за другими игроками. Ожидайте. Ну и всем пока, спасибо за просмотр, всем пока. Квест выполнен, и рейсы будут оставлены в следующем уровне. Всем пока.